Вещь называется «На кухне свет», пытался, у меня минуса есть, на нее записывал я ее в Ангарске с музыкантами, один из ансамбля «Баргузин» Евгений такой, вот второй Михаил, хороший музыкант, но единственную мне вещь хорошую сделали это аранжировочку на мою музыку «Пашню снесло», изумительная аранжировка. Все остальное пуфели. Вот, да с бог будут еще музыканты. Еще сделаем мы на мои вещи. Классно. А пока, ну так примите, как есть на ваш суд. На кухне свет. Коротко сюда. Мать. Моя женщина, отец, мой мужчина. Ну опять, а, опять. На кухне свет, горой, посуда. Я ж про мозг хотел. И не с тех аккордов и не то. Ну, что-то у меня сегодня нет. Ну, переписывать не буду. Опять вам. принимаете. Ну здравствуй, мозг. И как тебе живется? Достроил интуиции ты. Мост. Там ничего в коробке! Не взорвется, а тот взрывной волной плести на холст. Ну как ты, мозг, не против мозг, ну как ты, мозг, а не против мозг. Пусть будет гениальное творение, посмертно, но другой мозг напрягать. Чтоб над холстом душа видала тенью, и все гадали, что ж там твою мать. Ну как ты, мозг, а не против мозг, ну что ты, мозг. Они против нос Ну нет, так и нет они надо напрягаться Не инсульт, а также не инфаркт В бессмертии, поверь, не отразятся И что признаю тоже, ведь не факт Поверь мне, мозг Да только мозг Я в этом вот вопросе Ну что для смазки может быть рядом Чтоб ты с душою был в семибиозе И мы по е вдвоем смогли выхапнуть Ну как ты мозг они а против мозг, ну что ты мозг, Они а против мозг, что вы давно И даже обвенчались. А я последним, как всегда узнал, И мы с в чем-то упражнялись, Чтоб я тут гениально и кропал О как они просто, Зарвешься мозг, О, как не непрост, Зарвешься мозг, ну перебор, ты мозг мой успокойся. На лаврах этих даже не мечтаю. А ты душа святой водой умойся и в мозгу все молитвы прочитай, чтоб свят был мозг. Молитва и чтоб свят был мозг. Молитва и Давайте честно заключим соглашение, чтоб было всем побольше позитива и материальные плоды не злили без альтернативы, Чтоб свят был мозг, молитва и рост, чтоб свят был мозг, молитва и рост, тогда согласен, дальше я общаться, и в этой жизни потерплю чуток, и чтоб дискуссиям о днем не возвращаться, поставьте это дело на поток, повесьте ног, кто не за Молитвой молитва и рост, исправлю мозг, паду паду паду паду паду е